Это будет касаться обычной нашей воды, поскольку вода, как образование материи, есть ее часть, которая связана с ней и может производить воздействие, а также быть подверженной воздействию всей существующей материи. Другими словами, вода может воспринимать информацию и отдавать ее. Дело в том, что наша кровь. Она на, 90, на 80% состоит из клеточной воды. Клеточная вода носитель информации. Мы информацию принимаем не только с помощью пяти чувственных рецепторов своих, но также и на клеточном уровне. И, как правило, вот мать своего ребенка она чувствует, как говорится, всей кожей. И, и когда мы воспринимаем эту информацию на клеточном уровне, то э, кровь, э, которая сердцем гонится сюда, к коре головного мозга, и в том числе и вот эта э, клеточная вода с этой информацией приходит к коре головного мозга, где происходят биохимические процессы, которые придают этой воде, э, этой информации осмысленный вид. И вот поэтому мы можем включать у себя как программы омоложения, так и программы и внутренней балансировки, если будем использовать для этого обычную воду. Но вода должна быть не из крана, который течет по трубам, она там вся обдирается, а вода должна быть из природного источника. И вот если мы эту воду из природного источника приносим домой, и для того, чтобы с ней работать, ее надо в какой-то сосуд и и поставить в морозильник, для того, чтобы она промерзла. Вот когда она до конца замерзнет, то в середине этого сосуда образуется темное пятно. То есть под воздействием холода все примеси, которые были в этой воде, они как раз собираются в этом центре. И потом, когда мы достаем эту воду из холодильника, ее э, надо э, оттаить постепенно. И как раз она оттаивает не с середины, а с краю. А вот эту вот середину с примесями, как только вот этот фронт оттаивания подойдет к этой серединке, эту серединку она выбрасывается. А вот эта вот талая вода, она уже используется. Как ее можно использовать? Да, э, можно использовать по-разному. Значит, если эту воду налить в чашку, и, только не металлическую, и потом подставить руки, Значит, на сантиметр от этой чашки, то есть это наше поле будет, и то, что мы хотим получить от этой воды в плане или оздоровления, или снятия каких-то болезненных симптомов и так далее, мы должны наговаривать обычными словами, но эти слова, они должны быть сказаны с верой. Потому что по нашей вере и будет нам. Если мы с этой верой можем наговорить или включить механизм значит, балансировки внутренней, наговорить, или же включить программу там, омоложения и так далее. И потом надо после того, как мы наговорили, этой водой умыться или протереть вату, намочить, протереть лицо. Значит, И э, это немного этой вайды должны э, попить, поскольку она должна быть внутри. Тогда мы можем включить вот эту программку. Сразу эффект оздоровления, конечно, не наступает. Нужно постепенно, потому что э, если у нас есть терпение, мы можем получить положительный результат, ведь также она работает и святая вода, так называемая, поскольку в это время вода структурируется, и мы также можем перед тем, как ее попить или наговаривать, мы можем опустить в нее серебряный предмет или серебряный крестик у кого есть, или серебряную ложку. И вода такая, которая побывала в серебро, она становится восприимчивой к той информации. Она просто структурирована, которую мы будем наговаривать. Еще есть, значит, возможность работы с водой. Это когда мы значит, принимаем душ, а потом, когда мы уже ополоснулись, мы можем включить, прохладный душ и, и, и почитать заговор на воду. Заговор, он очень простой, и его нужно отпечатать, поместить в файлик, и этот файлик повесить в ванну или в душевую комнату, где мы принимаем душ. Там такие слова. «Вода водится, чистая сестрица, прими все мои печали, прими все мои беды». Смой горец с моей души, смой зло с моего тела. Очисти меня, забери горе несчастье, печаль, немочка, ручину, болезнь. Верни радость, верни счастье, верни свет в мою душу, верни здоровье в мое тело. Вода, водится, чистая сестрица, помоги мне. И все. Потому что, говоря слова, мы программируем реальность как внутри себя, так и снаружи. Поэтому самая главная задача это не лениться. Все э, будет зависеть от заранее вложенной программы в эту живую материю под названием ⁇ Вода ⁇ Вода как генератор начинает выдавать при удачно сформулированной программе любую э, генерацию, как на развитие, так и на уничтожение человека, потому что наговорная вода, она может принести не только здоровье человеку, но может также отправить его на тот свет, смотря кто наговаривал и с какими целями. Она э, просто, эта вода э, очень объективно, она впитывает эту информацию, а потом отдает. Вот. Поэтому здесь э, закладка программы, значит, заключается в том, чтобы четко формулировать то, что вы хотели бы получить воздействию на воду. И каждая ваша мысль, особо четко осмысленная и энергетически подпитная вашим желанием и волевым устремлением, и будет являться тем элементом или инструментом воздействия, который станет программировать или структурировать эту воду на ваше желание. Значит... Э -э Критерии подготовленности к тому, чтобы использовать в этом направлении воду, он прост. В вашем внутреннем осознании серьезности подхода и отсутствие всяческих колебаний сомнений, возможности достижения конкретного результата. То есть, если мы делаем наговор, и мы хотим, чтобы там у нас прошли какие-то наши болячки или симптомы, мы должны в это верить и не должны подвергать сомнениям. А, вот попробую, может получится, может не получится. Да не получится, потому что сомнения – это виртуальные черви. Они разъедают наши мыслеформы, и мыслеформа, она не имеет той энергетической зарядки, которая могла бы зарядить и воду. Поэтому прочь сомнения. Решили, прочитали, если захотели. Поэтому нужно в это верить. Единственное препятствие – это наша лень. Чтобы сбалансировать воду перед заряжением, лучше брать ту, которая имеет более естественную структуру и сформирована самой природой то есть то, что я говорил из источника, не кипятить. В другом отношении, каждая вода должна не менее суток побыть в сосуде нестрального материала. Лучше, как мы говорили, если она будет в морозилке заморожена, а потом оттаяна. Значит, так что необходимо здесь просто длительное время для того, чтобы вода могла вот эту вот программку реализовать и помочь вам или омолодить лицо, или убрать какие-то заболевания. Главное, в это верить. Недаром в Евангелии написано «По вашей вере и будет вам».